Ребята, всем привет! Всем привет, друзья! С вами снова Шиндяева. Сегодня мы на даче с родителями. С отцом планируем копать яму, возить глину в дом, выравнивать полы, что-нибудь думать дальше, что будем делать. Девчонки, женскими делами займутся. Мы сад, с мамой огород. будем заниматься огородом. Да, как обычно, все как всегда. заваривать чаечек, пряники, печенье, бутербродики. И поехали смотреть наше новое видео. Также, друзья, перед началом не забудьте подписаться на наш канал, потому что здесь очень много интересного происходит. Скоро у нас будет 20 тысяч. Что-нибудь интересное тоже для вас снимем. на Такой юбилейчик на наш второй уже в этом канале, в этом ютубе. <laughs> вот. И лайк, дизлайк в конце видео тоже не забывайте. Комментарий, самое важное, комментарий напишите. Мы почти все читаем. Значит, на большинство отвечаем, дискутируем, общаемся. Так что не забывайте. И первым делом относим мусор в баке. Потому что баки освободили грузовой машиной и можно теперь отнести партию. Надо будет натянуть проволочку. Uh -huh. Надо желательно ну, забить арматуру. Uh -huh. и То есть и к каждому веревочку. Ну, ну, уже можно, можно. да. да. и смотри, делим. то есть привяжешь и вот считаешь. Не считай вот этих семидольных, то есть вот простых. Uh -huh. Вот эти вот, то есть раз, два, три, четыре. Из четырех вот этих мест. Здрасте. Из четырех пазуху, все удаляешь, все завиди, все лишние, эти то есть ватю эти пойти, все это убираешь, тогда он пойдет вверх, то есть у него сок пойдет uh -huh. вверх и даст урожай. Uh -huh. you're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 And why you never said you felt that way Cause you're tryna to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade Итак, друзья, я мы выкопали уже по грудь, это значит 5 штуков где-то метр двадцать Это не умничаю я, это сказал батя. Вот, я только повторил как попугай. Смотрите, яма уже достаточно глубокая. Сейчас будем продолжать копать сегодня хотя бы еще на один штык, возможно, с батей по штыка, если осилим. И будем дальше продолжать отсыпать пол. Сейчас распланировали, где у нас будет будущая печь. Сегодня вечером будем рисовать... Саму печку, как она выглядит, будем искать готовые передовки, чтобы нам было проще ее укладывать, класть в кирпичи, кирпичную кладку. Друзья, выкопали мы еще один штык, как видите, яма наш теперь по плечо мою. я 176 ростом, сами прикидывайте, сколько это в глубину, ну где-то метра полтора уже. Вот, поделитесь опытом, кто какой септик, кто какую очистную станцию ставил у себя на дачах, и вообще, что лучше сюда вот поставить, как лучше все это облагородить, и какую систему нам лучше выбрать наши отходы очищались и, соответственно, перерабатывались в воду для полива, для откачки твердых отходов. Короче, расскажите, кто что делал, у кого какой опыт эксплуатации имеется, нам будет очень интересно, а самое главное, нам будет это очень полезно, потому что мы с этим сталкиваемся впервые и хотим на чужих ошибках учиться, а не совершать свои. Итак, друзья, отсыпали мы глиной уже еще часть комнаты. Трубу, как вы видите, мы убирали и засыпали глину прям так. Потому что мы посчитали более логичным и более легким вариантом это убрать трубу, засыпать все глиной, а потом уже прокопать траншейку под нужным нам уклоном, чтобы траншея тоже утрамбовалась. Потому что просто подкидывать под трубу мы бы не смогли, она бы не утрамбовалась, было бы риск того, что труба лопнет. Так мы сделаем все гораздо грамотнее и проще для себя. Также мы с рулеткой, как видите, здесь ходим, посчитали площадь стен, площадь окон, посчитали проемы, печь, короче, все посчитали. Прикинули, какая у нас будет дверь. В общем, пол у нас чистовой будет вот на этом уровне, на уровне белого кирпича, то есть вот между красным и белым кирпичом это будет наш уже чистовой пол. Соответственно, вот на эту глину мы сейчас будем ставить лейку, проливать ее, как она у нас только прольется, утрамбуется, мы ее еще разочек подровняем более-менее граблями. И сверху насыпем песок. На песок положим 50 миллиметров пеноплекса, а сверху уже будем заливать керамзито-бетонную стяжечку тоже где-то сантиметров 5-7. И финальный пол у нас должен выйти на низ белого кирпича первого. Наша дверь, соответственно, порог тоже будет на этом же уровне, то есть у нас пол с порогом будут в одном уровне. А вверх двери у нас вылезет вот под этот кирпич, то есть вот раз, два. Три кирпича нам придется выбивать, и дверь у нас будет где-то вот на этом уровне. Представляете, какая огромная 2,40 дверь. Здесь будет очень много света. Мы ее затонируем, обязательно тоже покажем, как это делать. У нас уже есть некий опыт. Не буду говорить, что правильно, так как это мы делаем. Так как у нас это получилось сделать в квартире. И еще хотел вам сказать про потолки. Потолки у нас будут 2,60 от потолка до чистового пола. То есть 2,63, там примерно, ну где-то так, вот 2,60 грубо будем брать. Представляете, для дачного домика потолки 2,60. Нифига себе, это очень круто. И я считаю, что здесь будет прям вообще все супер. Итак, друзья, по многочисленным просьбам наших уважаемых комментаторов, Наших любимых, которые всегда нам пишут дельные советы. Мы купили бетономешалку. <свят> вот такое вот приобретение. Отец говорит, и ему пригодится. Там он перед баней хочет полы заливать. И нам на, на участке на нашем еще много дел предстоит сделать. Поэтому решили не мучить свои спины, не мучить свои руки, ноги и все прочее. И приобрести такую вещь. Помимо этого купили пластификатор и пленку гидроизоляционную. Но это попозже покажем, когда уже будем стяжку лить. Сейчас не об этом. Сейчас давайте... Вот так вот щелкаем, как Ксюха щелкает, и у нас будет собранная бетономешалка. Давайте вместе. Раз, два, три. Ну, ё-моё, женщина. Ну, а что ты разговариваешь два, так долго? Раз, два, три. Вот еще, друзья, вот такие волшебные пальчики у Ксюхи, а я так уж приписался к ней. В общем, собрали мешалку, осталось вот два винта закрепить, которые лопасти держат внутри. Был косяк. Косяк заключался в том, что, видите, не хватает вот здесь вот одного болта. <смех> То есть всего было 3 из 6, 2, ладно, у меня нашлись. Шестого не хватает. Ну, ничего страшного. И так сойдет, как говорится. Потом из дома привезу, из квартиры закручу. Осталось прикрутить штурвал наш, и все, можно месить, бетонировать и все остальное проще делать. Тем временем отец там уже сделал опалубку и сейчас копает глину, чтобы мы ее со всех сторон придавили и ее не расперло. Итак, друзья, занимаемся, как вы видите, профессиональной работой бетонщиков. Разряд у меня второй, потому что делают я второй раз в жизни, как говорится, собственно, мной. По факту, если честно, занимаемся мы такой вот штукой. Кто-то скажет ерундой, кто-то скажет, мы вообще зря время впустую теряем. Два ящика, сверху арматурки, чтобы был металлический каркас. Сейчас все это зальем, и у нас будет вот такой большой бетонный фундамент, уже для нашей будущей печи. Печь будет глубиной 2,5, шириной 3 кирпича. то есть Где-то плюс-минус Вот в этом месте она у нас в дальнейшем и встанет. Это уже 0, то есть отбитый чистовой пол. Поэтому сейчас заливаем. Вокруг дальше будем засыпать все глиной. А потом уже финальную стяжку нашу чистовую подведем к этому фундаменту. То есть печь будет стоять на отдельном фундаменте. Стяжка пола будет от этого фундамента отделена. Вот, продолжаем. Как видите, бетономешалка уже на месте. Сейчас будем ее загружать, переворачивать и заливать. Итак, друзья, как вы видите, по наличию песка мы сделали траншею в нашей глине, уложили туда трубу по лазерному уровню и сейчас уже приступаем к ее отсыпке. Я включила Так сказать, износилась немножко. Индикатор из да. Так, сначала вода. Да. Затем колпачок. Жижи, да, вот Я бы тоже оторвал колечко. сначала. <смех> Если бы <в> мозгов хватило. <смех> да не, я думал осили. Они же просто некоторые заселяются, а некоторые. Угу. <смех> <смех> там пролистяшил. Помнишь? Давай, Давай, дайте, Вам первый клад 2 копейки 70 -го года выпуска Нифига 52 себе. года Нет. офигеть ну, вот и деньги появились все ждали деньги в этом доме Yeah. А это а э, э, не, не известно? Да. А разница есть? Да, это известно, а это звездка, похоже. Она да. это а, не цемент, звездку добавилась для эластичности, вместо пластификатора. А -а -а -а. И куда она <связь> уезжает? Нахрен. Достаемся. А то сейчас мы так разошлись уже. Все. Да, а тут фига. -пы. Да вот как раз на это замесно. А вот это что? Это М4 по-моему да. вот, ну, друзья, оказалось, что у нас не все это цемент, а два мешка извести. Короче, мы расстроились, но делать нечего, надо срочно ехать за цементом. Сейчас быстренько до Красного Яра долетим, купим пару мешков цемента, привезем их сюда и продолжим заливать наш фундамент. Так, мы заказали целую газельку на 9 000, там почти цемента. Сейчас она за нами поедет. так друзья мы обнаружили здесь два мешка извести они килограмм по 50 каждый у вот нас они. есть угу. предположение такое ее можно в наш вот в этот песок повреной добавлять мешает то есть песок цемент и чуть-чуть извести чтобы штукатурить стены как такой вам вариант или куда нам ее лучше потратить расскажите объясните потому что стены здесь будут цементной штукатуркой а тутуриваются куда нам деть известь жалко 100 килограмм целых вот хотим вашего совета все, друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подошел к концу. Как вы видите, я уже стою на почти финишной отсыпке этого пола. Теперь ее осталось только пролить водичкой, застелить гидроизоляцией и уже дальше делать наш чистовой пол. На этом на сегодня все. Всем, кто нас смотрит, большое спасибо. Не забывайте лайки. Если не понравилось, обязательно ставьте дизлайки. Пишите комментарии, нам это очень важно. Подписывайтесь на канал. До следующего выпуска. Встретимся в следующую пятницу.